В сегодняшнем видео разберем ту стратегию, которую вы просили разобрать в комментариях – это инвестиции в морские контейнеры. Итак, прямо сейчас ставь лайк авансом, потому что буквально через несколько секунд я расскажу тебе, как можно делать больше 100% годовых на морских контейнерах, которые, да-да, те самые, которые стоят на грузовиках, которых возят, переезжают люди с места на место. И эти штуки можно сдавать в аренду, причем за каждый из них ты можешь получать от 12 тысяч рублей. Самое интересное, мы разберем конкретный пример, как это работает в Москве, я покажу тебе конкретный алгоритм действий, как ты можешь запустить, я покажу тебе конкретные цифры и покажу пример реализации проекта, потому что я часто приезжаю в Москву по своим вопросам и соответственно нашел для тебя один из таких проектов. Итак, несколько вводных слов. Первое. Активом является морской контейнер, то есть этот контейнер, который покупается и его стоимость начинается от 60 тысяч рублей. Стратегия – это денежный поток, то есть мы получаем кэшфлоу, деньги на руки, доходность от 100% и можно использовать кредитное плечо, волшебство. То есть этот проект можно реализовать практически без денег. Прямо сейчас вот здесь появляются фотографии. Это проект, который реализован за забором гостиницы «Севастополь». Можешь съездить посмотреть, я однажды ночевал в этой гостинице и Просто обратил внимание на то, что приезжают арендаторы, открывают контейнеры, выезжают. Площадка неохраняемая, то есть там нету охраны, но поскольку рядом находится платная парковка гостиницы Севастополь, прямо за забором сидит охранник и все рассматривается их видеокамерами. То есть ребятам даже не нужно платить за охрану, не нужно платить а, за видеонаблюдение, все и так им включено под ключ. Соответственно, там примерно находится примерно 20 контейнеров. Эти контейнеры по 30 футов. Территория открыта, примерно, давайте теперь посмотрим на математику. То есть аренда такой площадки в Москве будет стоить примерно 50-70 тысяч рублей, это наш расход. Такие контейнеры сдаются по 12 900, это пример, конкретно в этой локации было все сдано, то есть я специально зашел на авито, посмотрел, не было варианта, чтобы снять что-то конкретно в этой локации. В другой локации такие же контейнеры в Москве стоят примерно 12 900, то есть можешь посмотреть без проблем, конце этого видео, когда ты поставишь лайк, напишешь свой комментарий, задашь свои вопросы, зайди на авито и ты очень легко их найдешь. Соответственно выручка с 20 контейнеров будет 258 тысяч рублей, 12 900 на 20 258, появляется цифра, мы ее запомнили. Затраты от 70 до 90, давай округлять до 100, денежный поток на руки 168 тысяч, то есть представь, 20 контейнеров на арендуемой земле дают 168 тысяч рублей в месяц. Это как раз ответ на вопрос тем людям, которые говорили создать бы хотя бы денежный поток 40 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Теперь самое интересное, сколько денег нужно для того, чтобы создать такой поток. Считаем, каждый контейнер стоит 60, плюс 10 тысяч мы берем на то, чтобы его дооборудовать, это 70. Провести свет там, может быть где-то подварить, может быть где-то покрасить, то есть мы берем с запасом привести его на место, 10 тысяч рублей. Хорошо. Посчитали. Итого инвестировало около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это сумма, которую можно взять в потребительский кредит. И платеж по этому кредиту, внимание, будет 50 тысяч рублей в месяц. То есть ты можешь реализовать проект, который будет давать тебе 168 тысяч минус пятьдесят, ну условно, 100, 120. То есть 120 тысяч рублей ты можешь получить просто создать денежный поток абсолютно без своих собственных средств. Если тебе это видео было полезно, если ты прямо сейчас понял, что это очень крутая стратегия, ставь палец вверх обязательно, пиши комментарии внизу. Давай подведем итоги. Стратегия дает больше 100% годовых. Если у тебя есть 1 миллион 400 тысяч рублей, конкретно пример с кейсом, который находится за забором гостиницы Севастополь. 1 миллион 400, покупаем 20 контейнеров ставим их на арендуемой земле, даем объявление, сдаем, получаем денежный поток 168 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, платим по потребительскому кредиту и потом самое сложное внимание, повторяем, просто берем и повторяем. Если вы занимаетесь этим бизнесом и если вы хотите чтобы я в него инвестировал, обязательно напишите мне в инсту, пообщаемся, обсудим, встретимся, потому что на мой взгляд, это одна из интересных и лучших стратегий, если вы хотите развивать этот бизнес вместе со мной, или, например, если вы хотите заняться этим бизнесом самостоятельно, либо вы хотите инвестировать в такой бизнес, также пишите в комментах, либо пишите мне в директ, подумаем, что можно сделать. Также, если у вас есть интересные локации и площадки, то есть просто, если у вас есть идея начать этот бизнес, начать двигаться в этом направлении, я уверен, что все у вас получится, потому что это именно та стратегия, которую можно начать относительно просто. На который есть очень большой спрос в Москве. То есть примерно по оценкам тех крупных компаний, которые занимаются этим бизнесом, у нас было несколько ребят, которые уже делают крупные проекты в Санкт-Петербурге, есть ребят, которые делают крупный проект в Москве, и у них по тысяча контейнеров. То есть от тысячи контейнеров начинаются эти бизнесы, и спрос на всю эту историю гораздо больше. То есть десятки тысячи единиц Москва способна переварить. И самое интересное то, что это очень ликвидно. Ты можешь продать это все как бизнес, это первая история. И второе, ты можешь продать это частями и просто выйти в кэш. То есть если ты вдруг решишь, что эта тема не для тебя и ты поймешь, что сто процентов это ничтожно мизерная доходность для того, чтобы зарабатывать на инвестициях, просто возьмешь и выйдешь. Если тебе видео это было полезно, не забывай подписываться, ставь колокольчик, пиши комментарий под видео, это поможет ему расти и увидимся с тобой в новых уроках.